Здравствуйте, дорогие друзья! На связи у Неров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами о том, что такое социофобия и как с ней бороться. В этом видео я вам расскажу основные первопричины социофобии и куда нужно направлять свое внимание, чтобы от нее избавиться. В первую очередь вам нужно перестать говорить как о социофобии, как о беспокойстве. То есть в общепризнанных как бы сейчас в интернете или в источниках вы можете найти, что социальная фобия – это боязнь людей. Но на самом деле здесь такая есть последовательность. Смотрите, возьмем с самого конца. Да? «Я боюсь людей». Почему я боюсь людей? Потому что они обо мне плохо подумают, у них будет обо мне плохое мнение. Какое, что я некрасивый, скучный, странный, э, ну, в общем, много-много негативных мнений, что я ошибаюсь, что я недостаточно хорош. Почему у людей будет такое мнение? Потому что я, оценивая себя, свои поступки, считаю, что я недостаточно умный, красивый, хороший и правильно поступаю. И вот здесь мы с вами приходим от того, что мои переживания за людей связаны с, их, с переживанием за то, что они подумают. Но переживаю я, что они подумают плохо обо мне. Потому что я сам о себе думаю плохо. Почему я сам о себе думаю плохо? Потому что многие свои поступки, проявления я считаю ошибками, глупостями, неправильностями, недостаточностями и так далее. И вот когда мы говорим про любого абсолютно социофоба, человека, который переживает за мнение окружающих, в глубине лежит его собственное представление о себе. Если у меня представление, что я плохой, я автоматически переживаю, что точно такое же представление будет у людей, что они как бы выведут меня на чистую воду, они увидят во мне, что я плохой, что я недостаточно хороший и так далее. И я таким образом пытаюсь все время оценивать поступки людей, считают ли они, что я плохой или не считают. И допустим, я иду на встречу с человеком, а он отменяет встречу. И я считаю, что он подумал, что я плохой. То есть, я считаю, что я плохой и считаю, что он тоже догадался и поэтому отменил встречу. В результате, когда человек живет, он многие свои события в жизни, какие-то свои проявления в прошлом, в настоящем, он пытается оценивать на правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, глупо, умно хорошо, странно или нормально, странно и так далее. И в результате он все больше, больше и больше находит своих же проявлений, как недостаточно хороших. И эти все выводы складываются в одно большое убеждение, что я плохой и люди плохо про меня подумают, плохо ко мне отнесутся, плохо сделают. В большинстве случаев, это связано с отношением человека, ну, к, к отнош, с отношением к человеку в детстве, как ему говорили родители или близкие люди, в каком окружении он рос. То есть они могли транслировать ему, что он глупый, ничего у него не выйдет в жизни, и в какой-то момент он в это поверил. Очень часто, кстати, мне нравится эта картина, я всегда рассказываю это. Вот представьте себе, родители, допустим, они... Ребенку говорят, не высовывайся, ой, ты ничего у тебя не получится, типа туда не иди, нет, тебя обманут, нет, не занимайся этим, да кто тебя такого полюбит, что такой нерях, какая же ты свинья. И вот все вот в этом духе на протяжении всего его детства до 18 лет. Потом он, 18 лет, хоп, и идет, допустим, куда-нибудь там в армию или в институт, заканчивает институт, живет с родителями дома, работает на работе, у него нет отношений, он сидит в компьютере, ему говорят, типа, иди, найди себе жену, найди себе девушку. А он говорит, а кто меня такого возьмет? Нет, у тебя все получится. Иди, найди хорошую работу, да кто меня возьмет, я же такой тупой, да нет, ты умный, ты вон какой, иди, ищи работу. То есть получается, пол жизни ему вбивали, что он неудачник, у которого ничего не произойдет, не давали экспериментировать, не давали а, продвигаться как-то, а, останавливали, да. А потом, когда это стало обузой для самих родителей, они начинают менять свою точку зрения, нет, у тебя все получится, ты вон уже взрослый, иди, все делай, у тебя все получится. А ребенок говорит, ну, выросший ребенок говорит. Я вам поверил. Я поверил, что я неудачник. Я поверил, что у меня в жизни ничего не ждет. И он сидит и ведет такой образ жизни, который продолжает его делать таким еще больше. То есть он все больше погружается в эту неудачу. Типа я буду не буду выходить на улицу, буду сидеть за компьютером и всю свою жизнь подстраивать. Да, мне там маленькая зарплата меня устраивает, я просто буду сидеть дома, сидеть за компьютером, есть чипсы и пельмени. Не будет у меня семьи, и вот они сидят там в 35 лет дома с родителями потому что родители им внушили, что у них в жизни ничего не произойдет, потому что они не хотели, они боялись за ребенка вначале, и вот таким образом его останавливали. И вот он поверил. Конечно, 10% говорят, нет, я не поверил, я наоборот всегда пытался доказывать всем и так далее, но это уже другая тема. Это мы говорим о первопричинах социофобии да, и вот убежденности человека, которая на протяжении жизни возникает. И здесь очень важно понять, что значит отсутствие социофобии. Вот здесь я привожу часто пример. Предположим, человек заходит в бар, вечером в бар после работы. Значит, что думает в этот момент социофоб? Он думает, а вдруг ко мне люди плохо подумают обо мне. Правильно? Правильно. Что думает, допустим, нормальный человек? Он думает, что люди к нему хорошо отнесутся. Это то, как думает социофоб, что вот нормальный человек, зайдя в бар, он думает, что люди к нему хорошо отнесутся. А в этом-то как раз вся суть. Что на самом деле обычные люди, особенно люди с хорошей самооценкой, они вообще не думают о том, что про них подумают. Они думают о другом. О чем? О том, как мне сейчас получить в этот вечер удовольствие, как мне его кайфово провести. Это совершенно другое отношение к жизни в целом. То есть человеку все равно, что про него думают. Почему ему все равно? Потому что он, первое, дает возможность людям думать о себе что угодно. А второе, он понимает себя как человека, свои сильные, слабые стороны, свои особенности и воспринимает себя самого и все свои предыдущие проявления в жизни естественно. Для того, чтобы это произошло с каждым социофобом, ведь все происходит очень просто. Допустим, забыл ключи дома. Ну, вот такой простой пример. И он считает, что он просто тупой, например. Или у него проблемы с памятью. Он пытается своей какой-то негативной чертой объяснить этот факт, что я забыл ключи дома. И такие факты накапливаются, и у него в итоге потом огромный вывод, что, блин, да я реально тупой. Хотя он может быть реально умным человеком. Вот задача любого социофоба начинать искать совокупные причины, почему забыл ключи, что повлияло на то, что ты забыл ключи, чтобы свою ответственность как бы с этого снять, чтобы ты лучше понимал эту ситуацию. Например, вот человек говорит Я забыл дома ключи Что на это повлияло? Торопился на работу, не выспался а, Такое бывало и раньше Давно не забывал ключи Соответственно, они у меня лежали а Обычно я их кладу там в, в, в карман куртки и в этот день взял другую куртку Соответственно, дверь закрывается без ключей То есть ему не надо было их доставать, чтобы открыть Соответственно, в этот день он был не выспавшийся Пораспал, опаздывал на работу Соответственно у него а, он редко открывает ключами, потому что уже кто-то дома, допустим, вечером и так далее. И вот когда он, например, в этот день, можно сказать, что у него была серьезная встреча, он думал про нее, и, соответственно, он опаздывал, ему надо было срочно попасть там, на электричку или еще куда-то, неважно. важно. Вот совокупность этих причин дает понимание человека, что вполне естественно, что именно в этот день, в этой ситуации я забыл ключи дома. И он перестает воспринимать этот факт как говорящий о том, что с ним что-то не так. И вот если каждую ситуацию так проработать, то от социофобии просто ничего не останется, потому что человек начнет понимать себя и говорит, я такой, какой я есть. Я не хороший или плохой, я а такой, какой я есть. И поэтому он автоматически, если он себя естественно воспринимает, он автоматически будет считать, что... Да и люди вокруг меня будут воспринимать меня таким, какой я есть. И вот из-за этого никакого страха уже возникать не будет. Но, конечно, мы можем сказать, что это достаточно долгий процесс, потому что накоплено таких ситуаций у человека много, да еще и они повторяются. Но планомерная работа с произошедшими ситуациями для поиска совокупных причин, это дает возможность, естественно, воспринимать свои поступки автоматически и себя самого в целом. И вот именно оказывается это провоцирует, ну точнее позволяет спокойно относиться к мнению окружающих и не переживать за людей. И отсюда нету социофобии. Я понимаю, может быть достаточно сложная тема. Посмотрите другие ролики на канале по восприятию. Если еще остались вопросы, пишите их в комментариях. Я все ваши комментарии читаю. Спасибо за внимание. Всем пока.